Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Друзья, осень, ноябрь, наступил такой период времени, когда все-таки хочется сказать стоп, надо немножко похудеть. Действительно стоп, потому что поездки, ну, например, в Турцию, вы сами знаете, это плюс какие-то килограммы. Кормят там замечательно, в изобилии. Едем мы туда, результат какой? Плюс, плюс, плюс какие-то килограммы. Всегда слезу за своим весом, потому что, как мне тут кто-то говорит, зачем тебе это надо уже, все, можно плюнуть на все это. Ну, наверное, это не так, потому что, если бы я поправлялась каждый раз на то, количество килограммов, которые я там периодически сбрасываю, то ворота бы я не влезла, это точно. Это здоровья нет, если на тебе много жира. Одно, два, три ведра. Решила, что надо перейти на здоровое такое правильное питание. Это без сахара, без конфет, без всяких плюшек. Все, табу на это дело мы поставили. Я поставила тут пакетики, знаете, я была удивлена, что у нас в городе есть замечательный отдел продукции. Он, его не было, вот он буквально тут открылся месяца два-три назад. И я зашла, была ну просто удивлена, насколько выбор, выбор продукции огромный. На одном из каналов, там есть у нас худеющая такая девушка, молодая, ну, молодая женщина. Она говорила про фирму Бумбар, вот что она там выписывает по интернет-магазину, она что-то там берет, батончики протеиновые, вот коктейли там. Я смотрю, пришла там, чего только нету. Там и паста арахисовая этой фирмы Бумбар, и всевозможные батончики, и коктейли. Выписывала всегда все это на сайте iHerbs. Но там эта продукция намного дороже получается в сравнении вот с фирмой, Бомб, фирмой Бомбар Почему я взяла этот коктейль? Вот иногда приходишь, вы знаете, так хочется кушать, а чего-то еще нет под рукой приготовленного, и ты делаешь стаканчик этого коктейля, и просто исключительно, вот, знаете, так, сразу есть не хочется. Вот, это вот у меня фисташковый коктейль, там разнообразие коктейль разное, но, но они как мы привозим не в таком количестве огромном, да, потому что разбирается там по мере прихода, я бы, конечно, может быть, фисташковый не взяла, но попробовала, ничего, нормально, вкусный такой коктейль. И знаете, это производство Тольятти. Это не откуда-то тебе с Америки присылают там, <сёк> эти коктейли, а это производство Тольятти. Удивительно, что наши коктейли такие замечательные стали сделать, делать и здесь. Вот. Я, например, взяла, тоже в этом же отделе, взяла сахарозаменитель. Вот. 0,00 калорий. Вот. Добавлять, в общем, вот в этом пакете 2 килограмма сахара. Вот этот сахарозаменитель... Это тоже российского производства, друзья мои. Это Нижний Новгород. Я вообще удивляюсь, что такая великолепная продукция. Ну, хочется сладкого. Хочешь ты того или нет, тебе все равно вот тянет на это. Я просто вот фанат этого сладкого всего. Взяла вот такой еще тоже Чага Чай. Чага Чай. Это производство Томск. Тоже, в общем, это укрепляющий такой чай. И он... Благотворно действует у нас особо сердечные. Поддерживает иммунитет. Я вот такие чаи беру, потому что по утрам я пью. Заряд бодрости получаешь. Есть смысл взять вот такие вещи в специализированных отделах. И взяла я это производство Адыгея. Это сироп топинамбура. Делаю я утром, например, там все блин Овсянка, яйцо, творог, все это взбиваешь на сковороде, делаешь, но он без жира, без каких-то там добавок, и получается, что ну пресноватый он какой-то. А вот возьмешь, что чайной ложечкой полил а, сиропом топинамбура, прекрасная вещь такая вот. Я бы вот хотела поделиться действительно вот большой радостью того, что не надо где-то выписывать, не надо там заказывать через э, интернет-магазины. Все это здесь у нас под боком, э, рядышком. Где-то есть, просто надо обратить на это внимание. Вот они мне дали визитку. Там есть и кокосовая продукция, какао-продукция, финиковая, соевая, ну, сахарозаменители. Там очень много разных сахарозаменителей, я вот выбрала это тростниковый сахар, арахисовая паста. Вот так это и называется, прям правильное питание. Вот оно, визитка. вот так звучит у них. Сейчас все-таки те люди, которые понимают, что здоровье не купишь ни за какие деньги, надо его действительно поддерживать и приводить себя в порядок. Летом я вообще не успевала что-либо делать, потому что... Были здесь дети, и что ты будешь отдельно себе что-то готовить, когда я тут гору всего настряпала, конечно, я каюсь, каюсь, каюсь, потому что, каюсь, <Кайф>, что я, действительно, я грешила, грешила. Еще очень много овощей, вот еще не заготавливала я капусту, надо посолить капусточку, и все будет просто, скажем так, замечательно. И я нашла еще, знаете, такую танцевальную программу, называется она «Зомба». Люди ходят куда-то в спортивный комплекс, занимаются специально этим, просто записала. Вот эти танцевальные, очень ритмичные такие мелодии, такие африканские, да. И по утрам я весело и бодро 20 минут, пожалуйста, я... Прыгаю, скачу, резюлюсь. Действительно, это такая нагрузка хорошая, потому что вот эти вот этот браслет, знаете, что все сейчас такие браслеты многие носят. И он у меня тут как мне говорит еще 10 минут, еще 10 минут. Подсчет идет хорошо калорий здесь. Вот есть все условия для того, чтобы заниматься самим собой, скажем. Понимаете, это зомба, но это просто исключительная музыка. Я просто вот могла бы продемонстрировать, но дело в том, что, скорее всего, это какая-то лицензионная, лицензионная музыка. Ну, скорее всего, не пройдет через видео на YouTube, а можно было бы. А так вы в поисковике зомба, танцевальная программа, и так выдаст вам огромное количество этих музыкальных треков, и вы можете их записать и танцевать. И еще все-таки ориентировочно надо выходить на калории. Я думала, что это сложно поначалу, но это совсем не трудно, потому что имеются всевозможные сайты там, для подсчета калорий. И там, знаете, там, чем мне нравится это общение, я вот, зарегистрировалась, там люди идут по интересам, они говорят о том, какие у них проблемы. И тебе сайт предлагает выйти на твой начальный вес и потом по графику взвешиваться. Ну, я решила, что я буду взвешиваться там каждую неделю. И по графику тебе выдавать уже данные. Ты сама заводишь их туда. Каждый день все таки надо заносить те данные, что ты кушаешь. Ну, хотя бы ориентировочно. Сколько? Потому что, если это будет там 2000 калорий, это явно, что то очень много. Но у меня вот, например, там по расчету где-то 1300-1400 калорий. Я знаю, что вот это мой такой эм, предел. И я решила, что я буду пока заводить, насколько хватит моего там... Терпение, сила воли, тоже от меня зависит, конечно. Там очень много всевозможных рецептов, какие можно приготовить диетические блюда для себя. В общем, главное только постараться, мне кажется, и все получится у тебя. К тому же, когда есть вот такие вот замечательные продукты, и они наши, российские эти продукты, они нам помогут привести себя в форму после летнего расслабления. До Нового года должны быть страннее, интереснее, красивее.